Всем доброго времени суток, ребят. Я знаю, вы заждались моих видео на тему ТГЧ, но я не хочу кормить вас сложной информацией и набирать на этом просмотры. Я, конечно, мог сделать видео с громким названием, типа «Омега найден», «Омега уже близко», «Омега ткует строение в GTA», «Омега... Омега пришелец...» Ну, или что типа такого. Но нет. Сейчас я вам расскажу то, что нашел, и, наверное, даже покажу. Это Довольно-таки жутко. Если вам нужно будет местоположение, я вам скину точку на карте. В общем, просто посмотрите и послушайте следующее видео. Я не поставлял другие звуки, так что просто поверьте, пока что на слово. Да, довольно-таки стрёмненько, да? И сейчас я вам расскажу по поводу того, что вы услышали. Музыка реально стрёмная, и как вы заметили, она меняется в зависимости от времени суток. Также сверху на крыше этого дома плитка издает довольно-таки странные звуки, как будто мы активируем какой-то пазл. Если вы забыли, то могу напомнить, что следуя плитке, которая расположена в обсерватории Галилео, мы можем также активировать какой-то пазл, но не об этом сейчас. Так вот, ребятки, оказывается... Это музыкальное сопровождение хорового пения в протестантских церквях, но какого черта она играет именно здесь? Это здание совсем не церковь, а просто некий музей. Плюс именно эта мелодия служит для протестантов началом мольбы и приношения жертвы во славу Бога. Ничего не напоминает? Но ну, там альтруисты, приношения в жертву. Че типа такого не. А? Пока что я не могу сообразить, почему и как это связано со всем этим. Но я уверен, что рокстары не могут просто так засунуть эту музыку сюда. Просто так. Ну, типа, чо б было. Я уверен, что есть какая-то цель. Прошу пишите ваши догадки. А теперь по поводу Докера. поскольку вы на меня положились и надеетесь, что я разгадаю тайну, у меня просто не остается выбора, как сидеть днями и ночами в GTA и что-то пробовать, и что-то пытаться сделать, и... Короче, это печально, это очень долго. Пока это безуспешно, честно вам скажу. Сейчас я все еще пытаюсь активировать наш любимый Space Docker или зарядить его молниями, но ничего не уходит. Кстати, ребятки, вы мне не верите насчет того, что молния может попасть в человеку. Вот вам отрывок с видео, чтобы вы мне поверили, что она реально может попасть в человека. А теперь еще кое-что. Небольшие рассуждения на тему НЛО, которые есть в GTA. Я знаю, что все зациклились на НЛО, которые находятся под базой Зенкуду и на горе Чилиад, но никто из вас еще не задумывался над той НЛО, которая висит над лагерем хипстеров. Да? И знаете почему я начал думать насчет этого НЛО? Потому что, как говорил на Момеге, его похитили пришельцы, единственная тарелка, которая подходит под это описание, это под лагерем хиппи, возможно нам следует именно там проводить наши исследования Я знаю, ролик не очень информативный, но я все пытаюсь и пытаюсь хоть что-нибудь понять в этом Спасибо всем тем, кто пишет и помогает с тайной. я уверен, ребятки, что мы общими силами сможем решить загадку, оставайтесь со мной